Офами. Огнемает ване по Но Бог груст волшебный, да не спеша, что несет он кому несет? Пронести дано, чистый сердце день последний называет, каждым днем без искусно, совершая благодарность перед сном. Что поет он, кому поет он от самого? Слово лучезарного своего, Ах, великого, и до малого каждому жизни пронести дано. жизни пронести до нового временами вспоминает он былую красоту красоту в коее жило, в кое верил но на что а что она дана, она дана, О, все пройдет, но никто не знает, когда придет час последний за тобой. Рекой, чистым сердцем не боется дленная, земле отдать, земле отдать, ведь никогда ему не поздно песню новую начать, начать. Он, кому несет он от самого Сердце лучезарного своего от великого И до малого любит Бог Сердце благодарного